Всем привет! Сегодня мы вам покажем интересную конструкцию, которую мы придумали сами. Что у нас получилось, смотрите дальше. Поехали! Что, качаться? А? Сюда хочешь? Ну-ка. Раз, раз, два, три! Все просто. Натянули трос. Растяжка здесь вот такая стоит. Все в магазине крепежа купили. Крюк. Тут два жидка. Трос на 5 мм. Здесь колесико с блоком. Вот такая конструкция. Внутри в блоке здесь подшипник. Делан для того, чтобы каталась эта вся конструкция легко. Пружина от пругунков была посмотрите мы уже прекрасно бегаем но в качестве развлечения это оставили даже деледидайда делидилидидайда что уставились вы что коня говорящего никогда не видели дам киби дам дам Вот так. Да? Так, так, так, так, так, побежала, побежала. Просто обалденное увлечение. Казалось бы, что, простая конструкция, да? Ничего особенного. Ну а что, вот изначально ребенок у нас прыгал вот здесь. Вот сюда был. Где прыгунки были вот сюда прицеплены изначально. И вот в этом месте она на одном месте прыгала. То есть вот, вот здесь. Прыг-прыг. И все. А потом подумали. Да, я думаю, такую конструкцию запали. Прикольно получилось. Даже. Ну-ка, давай, балерина. Вот так вот. О, балерина. Вот таким образом накрутимся Ой. Закрутится вот так, а потом обратную сторону Замечательное развлечение Варюша, иди сюда, иди ко мне Иди, давай, побежала Ну-ка Бегом, бегом, бегом, так, так, так, так, все безопасно сделано две гайки контрагайки так, так, ничего не выкрутится сделано. Две с такой То есть ничего не выкрутится. Здесь гайка с такой вставкой, что есть она как фиксатор, с такой так, вставкой, так, так, то есть все надежно сделано. Здесь, чтобы шток э, вала не вылетел, кольцо вставил, ограничительное кольцо так и Вот посмотрите. Шток вала, да, кольцо, а здесь ограничительное кольцо. И стопор. Все надежно, то есть конструкция проверена. Сначала под присмотром мы все это катались. Карабин, магазины тоже. Все зафиксировано. Отсюда не выскочит, потому что, во-первых, под весом, во-вторых, под натяжкой. И, в-третьих, короче, когда одеваешь э, эту пружину, ее приходится вот таким образом одевать и потом сюда заводить. Она просто так тоже не соскочит отсюда. Вот так вот. Балет, балет, балет. Да?